в нашем восприятии цветочные подставки это обычно какие-то кованные подставки деревянные, которые выполнены с винзелями, с бабочками, с цветочками. их обычно все покупают, ставят к себе в квартиру, либо даже на улице, декорируют помещение с помощью данных элементов. однако иногда интерьер требует абсолютно другого подхода, требуется что-то новое, современное и абсолютно неповторимое. а вы знаете, что в последнее время наибольшую популярность набирают стили названия которых порой вы слышите впервые. Так вот, стиль чердачный, или как его еще называют, лофт, по-моему, каждый про это уже точно слышал, требует особого подхода в декоре. И если вы думаете, что цветы и подобные аналогичные стили несовместимы, то это абсолютно не так. Вы просто не видели цветочных подставок, которые необходимо использовать при декоре помещения, либо квартиры, либо вообще абсолютно другого, любого интерьера в этом стиле. предлагаем вашему вниманию новую коллекцию цветочных подставок в стиле лофт. Все они являются напольным вариантом, однако, если захотите, вы их можете использовать даже на подоконнике. Так как наши цветочные подставки имеют различную высоту, вы можете гармонировать так, как вам заблагорассудится. Здесь представлены цветочные подставки в золотистом цвете. Все они выполнены из прочного, надежного металлического прутка. Которые прослужат вам точно не один сезон Представлены два вида декоративных подставок Первая модель с квадратным основанием для цветка Позволяет размещать цветы крупномера, то есть в больших горшках Могу вам с уверенностью сказать, выдержат они любой вес Поверхность подставки для цветка также выполнена из металла Поверьте, это не дерево, которое со временем разбухнет, от отслоится или начнет трескаться и это прослужит вам не один сезон. И следующие модели, которые пользуются уже особой популярностью, большим спросом. Они выполнены только лишь из четких металлических линий или брусьев. Внутри конструкция немного полая, поэтому имеет легкий вес. Вы можете подставки переставлять по вашему усмотрению, как захотите. То есть менять цветы местами. Также они представлены у нас в нескольких размерах, то есть отличаются высотой. Однако все они позволяют разместить себе только по одному горшку с цветами. Все-таки стиль лофт не требует, чтобы озеленение уделялось большое внимание. Поэтому не стоит перегружать ваше помещение изобилием цветов. Но мы не ограничились только металлическими коваными подставками. И предлагаем вам коллекцию подставок в стиле лофт, которые сочетают в себе два материала металл и дерево они смотрятся более оригинально и я бы сказала даже немного изысканнее причем это не единичная подставка а целая конструкция для размещения на поверхности четырех горшочков с цветами Вашему вниманию представлены три модели Они отличаются между собой только лишь размерами То есть высотой Вы можете приобрести всю конструкцию целиком Например, для того, чтобы зонировать ваше помещение А если вам нужна подставка для того, чтобы на ней разместить только цветы с горшками То вашему вниманию представляю единичную конструкцию Как я уже оговорилась, все это выполнено из металлического прочного прутка Имеет надежное основание Размещайте горшки с цветами любого веса не боятся, что с ними что-то произойдет. Данные цветочные подставки это отличная альтернатива тем цветочницам, которые вы уже не один год встречаете у ваших знакомых в магазинах, когда вы идете в гости, либо вообще в любых других общественных местах. Они могут быть выполнены из металла, дерева, пластика, либо другого материала. Но вот такие модели могу с уверенностью вам заявить вы еще нигде не видели так как это новинка новинка этого сезона и новинка вообще декор в стиле лофт набирает популярность с каждым годом мы предлагаем очень много различных элементов мебели все они выполнены в различных вариациях имеют различные размеры и также различные цвета покраски вам остается всего лишь выбрать то что подходит для вас и сделать заказ на нашем сайте а также не забудьте подписаться на наш канал на YouTube. именно там мы рассказываем про новинки в декоре